высокой горы Красноярская это покрувская гора деревня покровка сегодня ничего не прям небо сбивает но уйдет мимо я думаю что дождь сюда не дойдет тут прям видно была полоса я думаю на стороной пойдет отсюда интересно а вот здесь город И Город Таня. в темноте Танюфанчик Ну-ка покажись Ух ты, не успели Стой Стой корабль Вот здесь вот как раз этот Ой, сурок вылез Тимася маленький Мася, сяди на надюшке беги, беги, беги. Маленький такой хвостик. Хоть он тут хвостик сидеть. А мы тут ловим грозы и молнии. Молнии ловим. Молнии ловим и ловим, ловим и ловим. Смотри, как он уходит в сторону Ну, не знаю, заденет нас, интересно, нет? Ага, что-то вообще Просто, типа, белое небо да. Белое небо, как бы, только что вот ага. Вы как бы видели, вот это? Круто Я здесь черненьким пройду Все, Пойдем, Пойдемте, Пойдемте. что, мороженое пойдем? Да. Полопаем